Вот, теперь да. Меня зовут София, мне 12 лет. Мне понравилось занятие, здесь хорошие дети. Здесь можно научиться хорошо читать. Здесь можно выучить множение, как играть в игры и еще что-то. Но у меня учитель, тренер хороший, мне нравится мне заняться, нравится а что то полезное для тебя было здесь чтение чтение то есть ты да. заметила да, за собой да, да? да? с того хорошо читать уже uh -huh. ну давай спросим тогда у мамы еще так как вам было конечно занятия понравились здесь uh -huh. вообще, чтобы, как, ну, для, как обучение uh -huh. здесь все хорошо ну замечал чтобы память, вот, цифры намного легче. легче uh -huh у меня немножко сейчас получается лучше угу. чтение. Меняем техники да? Да, да. Потом и чтение тоже. Да, заметила. Mm -hmm. тоже уже читаем. Везде вот тоже Вот Уже она успевает почитать. вначале получать Ну вы знаете, как пользоваться этой техникой, будете продолжать заниматься? Да, продолжать, потому что у еще немножко что у нас Спасибо большое, Игорь и всем вам за успехи.